и сегодня я вам хочу показать как устанавливать карты в заescapist да так называется моя карта вот там r -C. Ой. микрофон забыл подвинуть в общем r как-то странно называется жмем скачать еще надо вам специальная версия заescapist где есть создание с новыми тюрьмами дам там есть создание тюрьм вы можете их скачать тоже ну, ну как скачать версию скачать установить можно в них самому играть и самому их давать ссылки людям проходить в общем сейчас я вам покажу как устанавливать тюрьму в общем представим что вы уже как бы взяли тюрьму то есть как взяли тюрьму просто вот взяли взяли уже скачали файл с тюрьмой заходим в документы так, это бандикам. <сказывать> вот, The Escapist. Custom Maps. Ну и все, и сюда просто скопированный файл с тюрьмой вы перекидываетесь сюда. Ну и все, и потом заходите в The Escapist. Вот, The Escapist ставите на русский ну или на английский кто знает английский а это у меня видео обрабатывается блин простите что не на весь экран ну ладно в общем играть вы там это я уже снимал видео я его пока сейчас оно у меня обрабатывается монтируется вот его сохранение вот любое вот тут есть еще какое-то но оно сразу же проходит вам тюрьму все тюрьмы все тюрьмы но кроме Escape Team, там, где командный побег. Я, кстати, бы хотела ее скачать, но я не знаю, где. Ну и вот ваша сама тюрьма. Вы в нее заходите. Вот. Я там сделал такой хардкор, что 4 персонажа, но обычных. И один вы. Вот. Ваша карта. Она все работает. Я еще сниму видеоурок, как работать с ней, пользоваться. А что ты на нее... Не важно. В общем, как их делать. А что на меня разозлились? В общем, и все. Ну, наверное, вас побьют вначале, как и меня, вот. А потом я буду еще дальше снимать видео уроки как сами карты создавать. Не ну, буду тянуть. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами Рома. Всем пока. Сегодня был видео урок как установить карты для The Escapist. Да, я ничего не монтировал. Даже в конце не будет вот этого. Ставь лайк, подписывайтесь, подписывайтесь на канал. Английскими буквами написано. И да, и в я решил сделать так, что вы на, работаете на кухне. У меня какой-то баг, что у меня книжная полка внутри. И, и расскажу сразу же про, про баги. Персонажи будут тут появляться, они что-то заходить у меня не хотят. Я все перепробовал, все, все, что прочитал по интернету насчет этой программы, но ничего не получилось. Ну ладно, не буду тянуть. Всем пока. С вами был Рома. Еще будет... В описании будет ссылка на карту и ссылка на нужный Тут Escapist. Это новая версия The Escapes. Тут э, добавлены еще пончики. <смех> ну ладно, тут ничего такого эпичного. Ну в общем, всем пока. С вами был Рома. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, э, сегодня будет еще выпуск, как я прохожу свою тюрьму. Пока.